Здравствуйте! Продолжаем решение задачи К-6 из сборника Яблонского. Часть у нас уже, по-моему, седьмая, в которой мы будем определять ускорение точки М. Напомню, что в предыдущем пункте мы, в предыдущей части видео, Разбора задачи мы определили скорость ее направление. Вот она будет направлена на нас перпендикулярно плоскости рисунка, то есть параллельно оси у. И мы определили модуль. Он оказался равен 40 примерно с небольшим сантиметром в секунду. Вот с такой скоростью вращается точка М. Катится, точнее, точка М по поверхности этого конуса в данный момент времени. Определение ускорения точки М. Как мы его проводим? Собственно говоря, для определения ускорения мы используем, почему мы определяем скорость точки M. Как и всегда, чаще всего это вот именно эта формула. То есть, определение ускорения, производное после времени от скорости. В данном случае мы определяли скорость именно вот так вот. И нам будет удобно именно так и продолжать. То есть, использовать традиционную формулу. ε умножить на r, то есть производная первой функции на вторую, плюс первая функция омега умножить на производную второй, то есть на скорость точки m. Все. Напоминаю, что у нас в данном случае это будет значить, что ε, которое мы нашли в первом пункте, умножить на вектор om, плюс угловая скорость, которую мы нашли. Извиняюсь, это угловую ускорение мы во втором пункте находили, а угловую скорость в первом пункте умножить на скорость точки М, которую мы находили э, в первом пункте. В третьем пункте, то есть скорость точки М вот в этом. Ну, если мы зарисуем опять-таки нужный нам рисунок, опять вот это наша ось Z, вот наша ось X, ось Y смотрит соответственно на нас, вот это у нас ось. Подвижное вращение конуса Z. Как-нибудь так. Вот это у нас вращающийся наш волчок, наш конус, подвижность неподвижной точкой О. Что мы здесь имеем, кроме бледного вида? Вот наша точка М. И радиус вектор, соответственно, ОМ. Напомню, что мы имеем значит, здесь какие вектора. Вот, вот у нас вектор омега направлен здесь. У нас был вектор эпсилон. Я напоминаю, что мы вектор эпсилон представили как сумму двух векторов. Один, который лежит в плоскости, вот этот эпсилон параллельно, он направлен по оси мгновенного вращения. И второй, перпендикулярный, который был направлен вот на нас, То есть вектор ε перпендикулярное был направлен на нас. Но напомню также, что скорость точки m тоже была направлена на нас. То есть скорость точки m это вектор направленный на нас. То есть вот эти два вектора смотрят на нас. Но там у нас еще было что? Вектор ω1. И не знаю на всякий, но вектор ω2 он по-моему не понадобится при нашем решении. Потому что это собственное вращение вокруг собственной оси. Вот, пожалуй, вектора, которые нам нужны будут. Эпсилон состоит из вот этих сумм 1 и 2. ОМ дано, омега, вот оно. ВМ дано, даже омега 1. Не знаю, зачем нарисовал. Ну ладно, пусть будет. Этот угол раствора, напоминаю, у меня и альфа пополам. Этот треугольник мы уже раскрывали. ОМД, напомню, это точка С. Но эта точка у нас М нулевая. То есть, в общем-то, вся геометрия известна. И мы видим, что и вся кинематика тоже нам известна. Поэтому определение этой скорости нам не доставит труда. Напомню, первое слагаемое называется, обозначается А, э, а вращательное. То есть, это угловое ускорение. То, что заставляет увеличиваться угловую скорость и, соответственно, вращаться быстрее. Ну, или медленнее, если направлено против начальной угловой скорости. И А оси стремительное. Это слогами которые заставляет как бы меняться здесь это модуль меняет или быстрее или медленно а это направление грубо говоря теперь начнем определять у нас значит вращательное ускорение вращательное ускорение точки она по правилу равно значит эпсилон умножить на ом векторное произведение ну или если мы разобьем ε на две составляющих, которые удобны, поскольку сам вектор направлен неудобно в пространстве, зато мы разбиваем на два удобных вектора: один в плоскости рисунка, один перпендикулярно рисунку. Вектор умножаем на OM. По правилам векторного произведения, значит, раскрываем скобки. То есть мы должны определить два векторных произведения: этот вектор умножить на OM плюс этот вектор умножить на вектор на, на OM равняется точнее отсюда следует теперь давайте определяться с направлением первое слагаемое. давайте мы его обозначим вот так вот а параллельная точке а это а перпендикулярные точки так первое слагаемое а параллельно что мы для него имеем направление значит Векторное произведение вот этого вектора на это. По правилам векторного произведения он будет направлен перпендикулярно, то есть э плоскости рисунка. То есть А параллельно будет перпендикулярно и куда будет направлено? На перпендикулярно плоскости ну Точнее давайте напишем, что оно будет параллельно оси У. Оно будет перпендикулярно плоскости рисунка, то есть параллельно и сонаправленно оси У. Далее. А -а -а. Так, далее что у нас? А, модуль, конечно, а параллельно второе. Модуль будет равен модуль первого множителя умножить на модуль второго умножить на синус угла до М. ДОМ угол. Вот они. Повторяем, это, это произведение мы уже вычисляли в, вот в этом варианте. Это как была длина MN И эту длину MN мы уже знаем. Она равна 17,32. Следовательно, модуль будет равен. Эпсилон параллельная модуль. Где он у нас? Вот у нас эпсилон параллельная 5 5,22. 5,22. Умножить на 17 и 32. Это будет равняться приближенно. 5,22. 5,22 умножить на 17 и 32. Это равняется 90 и 41. 90 и 41. Или мы бы записали 94. Все-таки, да, Радиан в секунду в квадрате. Это первый модуль. Второй модуль, значит, да, точнее второй вектор слагаемый нашего вращательного ускорения. Вот он. Для него что следует? Направление, значит, он равен произведению вот этого вектора перпендикулярного, повторяю, к рисунку, то есть параллельного оси o y. На нас смотрит вот этот вектор и вектор OM. По правилу векторного произведения векторов этот вектор будет направлен, значит, как? Он будет то есть А параллельно принадлежит плоскости o, X, Z. потом А перпендикулярно. То есть, и он будет что? Перпендикулярен к вектору множителю второму, любому из них, ну, обоим. Но нам важно, в плоскости рисунка, значит, он будет перпендикулярен прямой ОМ. Ну и более того, то есть он будет направлен перпендикулярно вот этой прямой. Вот он будет, вектор этот будет вот так вот направлен. где-то Это не вертикаль, это перпендикулярность вот к этой прямой. Ну и более того, он будет направлен, сейчас я могу сразу сказать, он будет направлен. Правую руку вращаем от первого множителя, вот здесь от первого множителя ко второму, ε, от e перпендикулярного к m, и он будет направлен, соответственно, вниз. То есть вектор AM будет направлен... А параллельная будет направлена вниз. А перпендикулярная будет направлена так же, как и скорость. То есть А перпендикулярная будет направлена. Извиняюсь, это А параллельная как раз-таки. А А это будет А перпендикулярная. Будет направлена вниз, а этот будет перпендикулярно направлено на плоскости рисунка. То есть из этого следует, что значит, мы изобразили направление на рисунке. Второе. Модуль. Модуль А перпендикулярно будет равен чему? Эпсилон перпендикулярное. Умножить на ОМ умножить на извиняюсь, О. ОМ умножить на синус 90 градусов. ОМ, повторяю, вектор лежит в плоскости рисунка. Перпендикулярное угловое ускорение. Перпендикулярность угол между ними 90. Это у нас равно единице. Это у нас равняется, соответственно, ε перпендикулярное умножить на om. А вот om мы, по-моему, отдельно-то и не находили до сих пор. Да? Да. Ну что ж, если его определять, то каким образом? Зато мы этот угол знаем. И этот угол знаем мы. То есть можно определять, например, с помощью теоремы косинусов. То есть из вот этого треугольника, вот я сейчас смотрел, мы его не определяли. значит Вот наш треугольник. Вот это у нас М 0 М, оно известно. Вот это у нас ОМ. Вот это у нас ОМ. Вот этот угол у нас известен. Он равен сколько? 90 минус альфа пополам. Эта сторона известна, эта сторона известна. Значит, остается у нас что? ОМ. теорема косинусов ом 0 в квадрате, плюс что? MM0 в квадрате, плюс 2 ом 0 умножить на мм 0 умножить на косинус 90 минус альфа пополам. То есть, косинус угла между ними. Или это равняется корень из 30 в квадрате, в сантиметрах будем решать, плюс 10 в квадрате, плюс 2 умножить на 30 на 10, умножить на синус. В данном случае косинус 90 минус альфа, это синус альфа пополам, то есть синус 30 градусов. Это равняется корень из 900 плюс 100 плюс... 600 пополам, 300. То есть, равняется корень из 1300. Ну, это у нас примерно сколько будет? Если 13 корень из 13, это будет 3,5. У нас 35 где-то. мы ожидаем увидеть число в районе 35. Ну, давайте точно вычислим. 1300 корень квадратный. 36 и 0,6. 36 и 0,6. Кстати говоря, извиняюсь, почему я здесь вот написал радиан в секунду в квадрате. Это не углова, а линейное ускорение. И это у нас линейное ускорение 36 и 0,6 сантиметр в секунду в квадрате. Соответственно, общее ускорение точки Вращательно, Подождите, это мы только раскрыли. Какое вращательное, да, ускорение, общее вращательное ускорение по модулю будет равно, ну, по направлению это будет сумма этих двух, а по модулю будет равно, значит, А параллельное в квадрате плюс А перпендикулярная в квадрате и корень из этой величины. Кстати, зачем я бросился его вычислять, ну, не знаю. Ну, да ладно, давайте вычислим, что доведем до конца. Это будет 90 и 41 в квадрате. Плюс 36 и 0,6 в квадрате это будет равняться 90 и сорок один в квадрате. три девять семь восемь один семь три девять 9,7. Плюс это все у нас уже приближенное. Тридцать шесть в квадрате. 36. 0,6 в квадрате, 1332, 1300. А ну да, мы же только что это вычисляли. Давайте так, 1300 я оставим. Значит, 1300 плюс 8173, 8173 запятая 97 равняется это все у нас корень квадратный 97,34 34 97 и 34 сантиметра в секунду в квадрате это у нас вращательное ускорение по модулю ну и осталось вычислить что у нас там давайте вернемся к началу ускорение точки состоит из вращательного и оси стремительно. оси стремительная равно вот такому произведению Давайте найдем оси стремительное ускорение. Соответственно. Далеко убежали. А вот оно. А оси стремительное равняется омега умножить на ВМ. Итак, первое направление. Вот у нас вектор угловой скорости омега. Вот вектор скорости. Он направлен перпендикулярно. По правилу векторного произведения вектор оси стремительного будет лежать в плоскости. И он будет перпендикулярен э, вот этой э, направлению вектора омега. То есть значит, вектор А оси стремительного будет принадлежать плоскости OXZ и второе. Вектор а оси стремительная будет перпендикулярен вектору Омега. Ну и осталось вычислить только его модуль. А его модуль будет равен чему? Модуль первого множителя вектором на модуль второго вектора умножителя умножить на синус. Угла между ними. В данном случае между ними угол 90 градусов. То есть он будет равен Омега умножить на ВМ. Омега у нас было вычислено в первом пункте. 2 и 32, вот оно. Скорость была вычислена в третьем пункте, где у нас скорость 40 и 18. 2 и 32 умножить на 40 и 18. То есть 2 и 32 умножить на 40 18. Это будет приблизительно. Вычисляем. 2 и 32 умножить на 40 и 18,93 и 22, 93 и 22 сантиметра в секунду в квадрате. В ответе бы, если бы он требовался. Записали просто 93 и 2. Но нам требуется не по отдельности оси стремительное и вращательное ускорение, а нам требуется их сумма. Вот здесь вот мы, конечно точнее, я, я вижу, что зря может быть, и вычислял эту величину да, по отдельности. На самом деле у нас вектор А, М будет равен значит, сумме трех векторов А, оси стремительная плюс А, вращательная перпендикулярная плюс А вращательная параллельно. И вычислять ее было бы удобнее, используя эту формулу, но об этом в следующем фрагменте.